Вашему банку нужны новые клиенты? Сервис «Активная ссылка» – это отличный инструмент для привлечения внимания потенциальных клиентов к вашим продуктам и услугам. Сотни тысяч человек ежемесячно используют наши сайты для выбора банковских услуг. Не упустите возможность предложить им свои услуги. Подключившись к сервису «Активная ссылка», у вас появится возможность. Разместить информацию о любой услуге вашего банка на наших сайтах с прямой гиперссылкой на ваш сайт. Количество продуктов выбираете вы. Активировать ссылку на сайт вашего банка в справочниках «Банки Украины», «Отделения банков» и «Банкоматы». Разместить на наших сайтах специальный информер, который позволит наращивать количество подписчиков банка в популярных социальных сетях. В режиме «Онлайн» мы предоставим вам отчет о размещении активной ссылки. В отчете вы можете просмотреть количество переходов по активным ссылкам в разрезе каждой услуги». Более подробно о сервисе вы можете прочитать на сайте prostobank.com в разделе «Услуги», «Онлайн-сервисы», «Сервис «Активная ссылка». Для того, чтобы заказать сервис «Активная ссылка», свяжитесь с нами и задайте интересующие вас вопросы. Будем рады на них ответить!